Всем привет! Меня зовут Макс Риск, и У нас тут появилась начни YouTube. Что это за сайт? Старт YouTube. Давайте сейчас ее разберем. На основе типа того нового контента разбираем сайт и разный такой. Если вам понравится, продолжаем. Вот, что я тут зашел, нашел видеоролик, сразу посмотрел, сразу зарегистрировался. Давайте вот начнем. Когда вы входите в данный сайт, начни YouTube или группу, в телеграм, ютуб, у них есть все социальные сети ну как по мне но <coughs> у меня есть лайк канал, тикток, у них там скорее всего нет поэтому подписывайтесь быстрее, чтобы их обогнать так, когда мы заходим на их сайт, у них пишется набор открывается 23 октября, длительность 30 дней тут некоторые превьюшки то ну красивые привычки типа того например телевизор человек это не сайты делали ой вау а можно мне тоже такую превьюшку да вот этот фон так это вот тебе пицца можно не тоже пиццу <saug> прикиньте сейчас я могу прививку запахкать вау в общем-то, вся сейчас это все разберем по быстрому. Ага, интересно, ладно. Продолжаем. Захожу этих канал их не это про то потом. Сайт Значит авторизоваться нужно стать популярным тебе быстро и безопасно. Можно стать наибом, популярным ютубером быстро и безопасно За три месяца это уже практика. Но тут пишется длительность 30 дней. Пишется длительность 30 дней, но оказывается, как по мне, 3 месяца хватит для того, чтобы стать популярным. Но за 30 дней, да, важно это сделать. Они там рассказывали, что они будут друг друга смотреть ролики в фоном режиме. Типа того, разрешено или запрещено YouTube. Вроде бы запрещено, как я знаю, я такое не делаю с одним адресом, а если с разных градусов адресов, то, в принципе, можно это делать, это не запрещено. С одного адреса, то могут забанить. Вот лучшая платформа для старта вашего канала и привлекает новых активных подписчиков и реализ э, реальных просмотров. За счет новых активных подписчиков, так они смотрят их видеоролики, как они могут продолжать смотреть и подписываться я думаю что не смог продолжать продолжать смотреть и подписываться нам да? э -э ладно мы подумаем дальше мы не используем накруткой ботов начать продолжение канала продолжение продвигать канал как все это работает давайте нажмем ну ладно тут первое место хочешь такую статистику на ютюбе хо Хочешь такую статистику на ютюбе? Ну, посмотрите, принципа можно. Если вы хотите такую же статистику на ютюбе, то.. Давай я тоже и открою. Можешь привишку забубаху новую. Так, ну я думаю, увидели это все дело. Это статистика Ютюба. Видно, что тут много роликов публики... публикируют... публикуют... по-любому или... <coughs> я сейчас как-то не настроение, но раньше ролики делал лучше, сейчас как-то замедлился, но и продолжу делать лучше Значит, смотрите, у них статистика, ролик-ролик-ролик-ролик, потом уже начинает рост, рост-рост, и ролик-ролик То есть, механизм Один тоже парень же период, наверное, засняли тысячу роликов, потом уже влажат, или хоть полтысячи тоже, конечно, хорошая тактика, но как? Они не сами это делают, они накручивают. Наверное. но или же куча шорсов, тем самым как-то так вот. По-любому, да, потому сейчас тренд. Или шортс, или накрутком Как думаете? Или что еще? Дальше. Как стать успешным ютубером? Блин, это и может не статью создать или просто сохранить сайт для того, чтобы я описание написал, а то у меня нет идеи. Тут типа бах идея. Вот идея к ролику. Как начать успешный YouTube канал? Создади первое. Создавать YouTube канал. Кстати, я сейчас ролик запишу, прям как для вас рекомендация. Я уже записываю ролик, но в принципе тоже сойдет. Два в одном. И первое из трех. Начать создавать YouTube-канал, определиться с темой оформления профиля. Тема тематика, добавьте там всякое такое. Я думаю, это а легко сделать, если вы с кем-то. Опубликовать первый ролик. Это нужно сделать, конечно. YouTube показывает ваш ролик вашим зрителям. Затем собирает статистику и оценивает привлекательность вашего ролика для других показателей YouTube. Куча ролика делаете, как это да? работает. Если показывает достаточно хороший, то у вас ролик есть большая вероятность попасть в рекомендации и другие пользуются. А вы.. Получить много просмотров и подписчиков. Если тематика игровая, то не так-то и много. Если тематика какая-то насыщенная, влоговая, то возможно, да. Я пробовал, но не так-то быстро продвигается. Но этот сайт рассказывает нам, значит не ютуб, мы тебе поможем за деньги. за <сейчас> скидку-то. 15% 3 из трех. При хорошей статистике вы будете собирать все все обе больше подписчиков и просмотров mm -hmm. да вы быстро подключите монетизации, сможете стабильно зарабатывать рекламу. Типа некоторые тысячи долларов в месяц несколько тысяч долларов в месяц значит это шорс у них или просто какие-то ролики, но ну, не может быть ролик с специальным подготовленным роликом, либо шортс. Mm -hmm. я похож на тот чувакам в там ну, как работает платформа ролик давайте уже зайдем на канал посмотрим закажу ролик но ну, ну, показатели тут 3000 просмотров 10 комментариев 120 лайков ну вроде продвигает хэштегов есть подписчиков 44 превьюшка баннер они с телефона делают канал новый старт недавно просмотры нормально но они тысячи долларов обманывают обманывают почему тогда они себе это не сделали ладно продолжаем шаг первый после оплаты подписки на платформе сотни наших участников сотни Участников. Я видел сухости участников. 1050. Каждый из них по 1000 дорог. 25 тысяч. 1050 тысяч. Ну, не знаю, что с этим вы делаете. Ну, даете, даете. Ну, в общем, вот такой сейчас вывод будет в конце ролика. Да, мы ролик снимаем. О -о -о. Ладно, сейчас короткий бабзер быстро все расскажу. Так, так, так, так, так, так, регистрация, авторизация логина. Угу. Рекомендуется делать до 15 минут для начинающего. Я до сих пор начинающий, столько только ролика, снимаю игровых раньше, теперь уже не хочу, потому что знаю, что не узнаете меня, все, достали меня. Буду вам блог. Поняли, блядь? Авторизация пройдена. Рефераты можно и приглашать. Оформить предзапись 23 числа октября. Только одна покупка здесь процентов. Ой, господи. Ждем, когда откроется, и там, возможно, что-то будет. Если вы хотите, чтобы я это сделал, то давайте. Итак, информация. Советы. Ознаемтесь с инструментами и правилами. В этом разделе, чтобы быстро понять основные принципы работы платформы развития доступности, правила. Вот это интересно. Угу. Если вы находитесь только в группе, <coughs> в группе российских каналов или только в группе американских, есть... Yes и вас типа то, ты то ты в публикации только один то вы публикируете только один ролик в день mm. заметьте это если честно то это другой выход я пробую тут только нужно много времени на этом если вы находитесь в РЭА и в США группе то вы публикируете максимально один ролик в день в каждой группе один ролик сыры и один ролик в США. Там и там вы делаете. Ничего себе. 1.3. Публикация один и тот же ролик, каждый день запрещено. Что? Публикировать один и тот же ролик, каждый день запрещено. Совет хороший. Публикировать один ролик. Я буду менять тематику. Я буду снимать как пози. Ну, так дальше Все. копия поясе делайте Все. отсюда мы тоже не настало 1.4 максимально длительность роликов в ру раш <связывая> <связывая> канал 15 минут все остальные ролики длится 15 но минут и больше будут автоматически удаляться Максимальная роликов сша 10 все остальные ролики будут уделяться понятно я не с сегодня плохом <coughs> хорошая рекомендация сейчас возьму это а я так уже можно <coughs> да рекомендую так а я ролик делал до 15 минут <coughs> если вы США и другие страны тоже можно, сначала развить русский язык, потом уже и другим так, я тут выложу для себя пока что, так, еще скопируем. да, сайта, чтобы я потом зашел сделал еще второе, блин, сказали нельзя снимать каждый день один и тот же ролик, друзья, тоже не снимайте, почему? потому что youtube будет двигаться туда-сюда, туда-сюда, снимайте по разным тематикам возьмешь так прокатит, кто знает. <с> все плейлисты все плейлисты вы должны смотреть на обычном скорости запрещено включать скорость x2 так как вы будете терять удержание смотрите мои ролики когда я быстро говорю очень медленно 075 050 075 лучше попробуйте так интересно. <с> спасем мир мы должны каждый день просматривать плейлисты, даже если вы не публикируете новый видеоролик каждый день. Мы должны каждый день отчитываться о просмотре плейлиста специальным формой. Плейлисты Плейсты формальные формуются за прошлый день. Угу. Они обновляются каждый день. У меня забанен канал за то, что я так много спамелю. из-за этого. Вкладывайте новые видеоролики каждый день, что получить максимальную эффективность а от платформы в Мэрифуем. Каждый день ролики по разным тематикам. Каждый день один ролик, разная тематика. Каждый день второй день, разная тематика. Понял? Ну, язык тоже. Покупайте доступ несколько раз, вы накопите скид на следующую покупку, что подряд коммутационно. Если не на том настроении. При добавлении нового ролика формате, в форме он попадает в плейлист на следующий день. Понятно вашим роликом продвигается. Клуб <coughs> листы публикуются каждый день равно в 0024 московского время Три предупреждения <coughs> у нового участника. В клубе YouTube. Начни YouTube. С самого начала. <coughs> 0 предупреждений должно быть. Всего возможности 5 предупреждений <coughs> в этом сайте. Ладно, это у них правило ITB-3. При нарушении правил ITB-4. Там сейчас свисток. <coughs> при нарушении правил или при не выполнении знания за один из 30 день, дней <coughs> <coughs> на аккаунт пользоваться... Пользователя. пользоваться... выдается один вам предупреждение. Участие. При достижении 5 предупреждений пользователь дисквалифицируется и текущий клуб теряет доступ к оставшемуся времени и ко всем инструментам. Если пользователь не получает ни один предупреждение за все, потом он получает скидку при покупке участников в следующих потоках. Понятно? Дисталикация, дисквалификация дис пользователя может продолжать участие в клубе только в следующем потоки клуба предупреждение аннулируется в конце клуба предупреждение не должно обнулироваться так ой-ой я уже больше 15 минут я покупаю или как думай, думай, думай, думай, думай, думай. Mm. сколько стоит я в шоке так понял я подумаю сейчас тут форму пока